Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о таком интересном растении Платицериум. Как его еще называют за его схожесть оленьи рога. Это папоротник, эпифит. В природе он встречается на деревьях или на каких-то скалах. Вот такие красивые листья у него. На листочках имеются такие бархатистые, ну, в общем, как ворсиночки такие. Это не нужно убирать, потому что этими самыми ворсинками он задерживает влагу и питается. Конечно, если быть точным, то это не листья, а ветки. Или можно назвать их еще и ваями. У него есть верхние ветки, это, допустим, зеленые, да? но у него есть еще и стерильные ветки, они находятся вот они похожи как на сухую такую кору напоминают, но их ни в коем случае нельзя убирать, так как эти его стерильные веточки они оберегают корневую систему, то есть они когда растение разрастается они полностью его закрывают и тем самым создают благоприятные условия для корневой системы. То есть там накапливается влага, какие-то, допустим, от коры что-то там попадает, даже вот эти всякие мошки, в общем, насекомые, он тоже этим всем питается. Этим растением очень хорошо украшать интерьер, декорировать, потому что его можно... Допустим, в какой-то ящичек, да, подвесной такой раз сделать, потому что он же будет этими а, своими стерильными веточками, он будет закрывать это все, в чем он находится, и это очень некрасиво смотрится. Или на плоскую доску его можно прикрепить, да, повешать на стенку. Или можно сделать, например, вот такой вот, как я ему сделала, вот, смотрите. Вот такая вот у меня ветка. Я вот здесь примотала разбитый такой кувшинчик, куда я буду его садить. И вот это все как бы можно либо поставить да, куда-то, либо можно это все закрепить и подвесить на стену. И тоже это очень будет смотреться интересно. Вот что я сегодня и хочу сделать. Это растение можно выращивать без земли. Для него идет состав кора, и сфагнум МОК. Можно и выращивать, конечно, в высоких вазонах, можно в подвесных кашпо. В общем, очень интересное растение и очень красиво смотрится. Я буду использовать кору вот такой для орхидей орхидеи, Почва, грунт у меня, просто немного коры все равно вот эту вот, плашечку вот, положу и МОК сфагнум. Ну что, приступим. Так. Ну вот совсем немножечко. Горсточку. Так, сейчас я открою пакетик с мухом. Вот так вот здесь. Мок-то сейчас я немножко размочу. Я его сейчас из поляризатора побрызгаю на него, чтобы он намок, чтобы мне можно было его замотать. Ну, вот так вот я его смочу, чтобы мне удобно было с ним работать. И сейчас я аккуратненько его, прям, чтобы его не повредить, достану. Ну, вот отлично. Одни корни. Даже нечего будет утряхнуть. вот таким образом. Ну, вот как-то так. Теперь я его тоже закреплю, и мох тоже закрепить нужно на нем, чтобы он держался. И вот в эти пустоты я просто сейчас заполняю мухом. И он просто потом своими листьями, которые стерильные, он вот так вот все вот это обхватит, вот этот кувшинчик, и будет вообще классно. Вы, наверное, думаете, как я его буду поливать. Я вам покажу, как я его буду поливать. Сейчас я это все дооформляю. А теперь мне нужно зафиксировать его тоже нитками, чтобы он никуда не делся, ну и мог, чтобы не распался. Ну, вот такой вот кокон у меня получился я считаю что вообще классно получилось смотрите супер просто но этого не будет видно ничего и он своими стерильными листьями когда будет взрослый он уже будет взрослеть они будут больше он вот этот вот чашу мою вот эту он ее обхватит и будет вообще смотреться классно. Он сейчас-то смотрится очень хорошо. Мне прям нравится вообще, как получилось. И сейчас я вам покажу, как я буду его поливать. Но ну, Мне очень нравится. Очень оригинально смотрится. Не просто в кашпо, а вообще... Он, наверное, подумает, что он просто попал <смех> в какие-то свои условия <смех> произрастания. <смех> в общем, сейчас я его поставлю на место или подвешу и вам покажу. Вот так получилось. Я считаю, что очень оригинально. Очень красиво смотрится. И я думаю, что ему тоже понравится так расти. Здесь окно, то есть на него как бы такой рассеянный свет. То, что нужно. Какое красивое растение. И как оно украсило интерьер. Просто вообще мне очень нравится. И сбоку тоже хорошо смотрится очень. И всего для этого нужно коряга. Потом разбитый горшок какой-то, я думаю, тоже можно найти везде. В хозяйстве. И мох с фагмумом. И немножко коры. И все. Так что дерзайте, творите все в ваших руках.